Так, ну вот, друзья, у нас будет сюжетик, который называется «Задача Эрдыша о равных расстояниях». Где-то вот 60 лет назад жил такой человек, ну сказать, что он жил там ровно 60 лет назад, а нельзя, потому что он прожил очень долгую жизнь, он прожил 84 года, 83 на 84-м умер, а, ну типа 1913-1997, наверное, годы жизни, он жил более-менее в течение 20 века и творил тоже. Там вокруг происходили перипетии, его отец был в русском плену в еще в Первой мировой войне. Сам он был с территории, которые были внутри Австро-Венгрии и так далее. Вот. И потом во время Второй мировой ему пришлось бежать от Гитлера, потому что он был еврей. И впоследствии он еще из Штатов тоже бежал, потому что Штаты пытались на него наложить лапу и не пускать Москву на конференцию. И он сказал, не хочу ни, ни от дяди Джо, ни от дяди, значит, Сэма зависит, не хочу ни от кого. Вот. в общем, такой человек очень свободный по жизни, он жил, у него, правда, никогда вообще не было ни семьи, ну, то есть он был полностью свободен от какой-либо вот жизни обычной, и всю жизнь занимался математикой только. И до сих пор он чемпион мира по количеству опубликованных статей, полторы тысячи, хотя сейчас в связи с новой системой подсчета в наукометрике, вместо одной статьи часто пять публикуют статей. Случай такой-то, случай такой-то, случай такой-то. И все равно пока его никто не догнал. Ну, его звали Пол Эрдеш, и он оставил огромное количество открытых проблем. Ну и вот после того, как он умер в 1997 году, эти проблемы, они живут своей жизнью. И на самом деле популярность этих задач, а он, ну, можно сказать, родоначальник, основатель науки, которая называется комбинаторная геометрия. И эти задачи, они, ну, при нем, при жизни его, выглядели совершенно отвлеченными, абсолютно. Там, сколько точек можно взять в пространстве максимально, чтобы все треугольники, которые на них висят, были остроугольными, например, да, проблема. Ну, какое отношение, да, она может иметь какой-то текущий вокруг нас в жизни. Но неожиданно выяснилось, что многие из этих проблем имеют самое прямое отношение к искусству написания программ, к алгоритмам. То есть... Эти задачки, такие вот простенькие задачки на грифельной доске, они на самом деле, искусство в этих задачах означает, что вы алгоритм будете писать хорошо. Андрей Михайлович Райгородский был в какой-то момент приглашен вместе с командой. Да, в России главный человек по комбинаторной геометрии Андрей Михайлович Райгородский, которого вы наверняка знаете, многие из вас. Вот. И, э, и он, значит, вместе с большой командой в какой-то момент пошел э, по приглашению Яндекса э, заниматься задачами поиска ложных ссылок, линковых колец, то есть когда какого-то прохиндея начинают э, активно пиарить как бы за его деньги, да? какими-то хитрыми способами давая ссылки на него. И вот нужно это выявить, чтобы Яндекс это выявлял и как бы э, не выставлял его в первые ряды, а противодействовал соответствующему. Оказалось, что эти такие алгоритмы, которые пишутся, они имеют самое прямое отношение к задачам на графах, которые Эрдыш рассматривал, совершенно не ведая о том, что это потом придется как-то применять. Ну и вот примерно такая же схема с остальными задачами. Сегодня я хочу рассказать про самую любимую задачу самого Пола Эрдыша. И задачу, которая с тех пор в общем, никаких продвижений со времен Эрдыша в ней нет. И не то чтобы она выглядела, она выглядит как какая-то вполне, вполне симпатичная школьная олимпиадная задачка. Но вот, блин, она сложная очень оказалась. И поэтому, если кто-то из вас пойдет в большую математику и там сможет на ней продвинуться, то это, очень, так сказать, это будет, безусловно, оценено международным сообществом и нашим, естественно, в том числе. Значит, смотрите, задача выглядит так. Вам даны точечки. Вот, допустим, это магнитная доска. Знаете, бывают такие примочки, они на магнитике вот так вот приклеиваются, но их можно двигать. Ну вот представьте себе, что вот это несколько таких точечек, магнитиков. И ваша цель эти точки подвигать а, так, чтобы как можно больше отрезков между ними оказались одинаковой длины. Вот такая задача. Ну вот давайте первым делом сверим часы. Если, например, у меня 9 точек, то сколько отрезков всего будет здесь нарисовано? Слух, громко говорите. А? Давайте громче. Так, 36 ближе к делу. 36, потому что из каждой точки выходит 8... Э, э, а, все, все, все, все, все, все, все верно. 36. Я... Э, Кое-что в уме имел в виду из дальнейшего, потом увидите, что именно. Да, совершенно верно. Из каждой точки выходит 8 отрезков. Значит, вроде из2 Но мы таким образом каждый отрезок считаем дважды, потому что мы посчитали его, когда он выходил из начала, и посчитали его, когда он выходил из конца. Вот. Ну и это то, что называется C из 9 по 2. Да, число пар, число сочетаний из 9 по 2. То есть число просто пар, всевозможных пар. В множестве из 9 элементов. Все правильно. Ну вот, значит, вопрос, например, сколько вот здесь можно сделать с помощью хитрого размещения 9 точек равных расстояний. Вопрос уже не очень тривиальный на самом деле. И сейчас я это вам докажу. У вас есть с собой бумага, ручка? Отлично. Ну давайте начнем с очевидностей. Если точки у вас три, то вы, разумеется, все три отрезка делаете равными друг другу, это называется равносторонний А если точки 4, вот ромб лучше, потому что в квадрате 4 вот таких, отрезка и два таких, а в ромбе 5 одинаковых и а один более длинный. Но 6 делать нельзя. Ну, там по очевидным, да, причинам. 6 была бы в пространстве тогда. Вот. То есть для 4 ответ количество расстояний, которые можно уравнять, равно 5. Для трех, оно равно 3. Значит, для 5, 6, 7, 8, там это тоже, в общем, известно. Все. До 33 это вполне себе поддается компьютерному анализу. Может, даже позже, там с каждым днем, все больше можно просчитать, но. Задача чрезвычайно трудна для компьютера, потому что непонятно, что здесь перебирать. Понимаете, да, тут точки прыгают по плоскости. Вы же не будете перебирать все положения, нельзя все положения перебрать, там, континуум положения, если кто знает такие умные слова. Но ну, бесконечное количество, да, да еще какое. И поэтому тут явно нужны какие-то идеи алгоритмические, но вот даже после того, как эти идеи, э, там, воплотить жизнь, все равно, там, предел сегодняшний явно вот больше ста уже ничего нельзя перебрать, и начинаются только гипотезы. Но вот давайте возьмем 9 точек, и сейчас будет... А, вот сейчас, сейчас э, кто больше? Вот давайте. 9 точек нужно расположить, вот, чтобы вы прониклись этой задачей. Да? Попробуйте 9 точек расположить на плоскости в наиболее успешную конфигурацию, то есть в такую, при которой как можно больше отрезков между ними оказываются одинаковыми. Я дам несколько минут на это. И я держу пари, я держу пари что если, если вы до этого не знали правильный ответ, вы его не, не сможете получить. Но кто смотрел одно из моих видео на канале, где правильный ответ выдавался, тот, конечно, знает это. Но тот говорит, сейчас тихо, прям вот, кто... А поднимите руку честно, кто на самом деле смотрел на канале и знает, какой правильный ответ на девяти точках. А, нет таких. О. Ну вот, тогда давайте, дерзайте. 16 получилось, да? Поднимите руку, у кого уже получилось 16. Ага, ну вот это одна из правильных, да, картин. Есть несколько видов, там можно идти. То есть, ну, вот это вот, да, я, я перерисую. Как тебя зовут? Витя. Витя, вот Витяну картину сейчас перерисую. Раз, два, три, значит, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Вот такая очень симпатичная картиночка, состоящая из односторонних треугольников. Конечно, она быстро приходит в голову всем отшкольникам. Ну, у кого-то есть, может быть, немножко другие идеи, что там вот этот можно, можно через по-другому эти ромбики составить. Ну, в общем, это не суть. Много похожих картинок на треугольной сетке получается число 16. И это не максимум. Да, на плоскости и это не максимум. В чем история вопроса, знаете, какая? Я, э, как обычно, подхожу к своим лекциям очень разгильдяйски. Если мне что-то очень понравилось, я тут же начинаю читать лекцию про это. И на кураже читаю, и совершенно не интересуюсь, что происходит на самом деле по этой теме в это время. В это время может происходить то, что я неожиданно там. вот я читаю, читаю лекции, несколько раз читаю в разных городах, и вдруг раз и где-то во время того, как я считал, где-то в какой-то точке планеты там кто-то продвинулся в, этом, значит, в исследовании этой задачи, а я просто еще не знал. Ну, как с хроматическим числом плоскости? Нет, с хроматическим не вышло так, потому что э, мне сразу 10 человек написало, когда 7 апреля его улучшили. Вот, в общем, я не знал точно, сколько здесь правильный ответ. Думал, что 16. Пока! Не, я провел лекцию в Сунц-МГУ. И один преподаватель, не школьник, правда, преподаватель, не выдал мне картину с 18. Он говорит, да это чего? Он говорит, да вот, пожалуйста, 18. Так, всяк попробовал проверить, дом да проверил аккуратно. 18. Всего по чесноку. Сейчас показываю, как можно сделать 18. Его зовут Юра Егоров. Значит, смотрите, делаем маленький треугольник, вот эти вот э, стороны отношения к делу иметь не будут. Это равносторонний треугольничек, который находится у меня внутри. А вот дальше, возможно, конструкция при, некотором, при некоторой длине зеленого вот этого вот ребра, оказывается, что при некоторой длине зеленого ребра вот такая конструкция... дает 18 равных отрезков. 18 из 36, вы представляете, что это такое? То есть половина всех отрезков оказывается одинаковой длины. Половина всех, которые здесь есть. Вот. То есть на самом деле этот шестиугольник, он, естественно, не... ну как, Если вы долго подумаете, он неправильный. Он, не, не, не, не он, он со сторонами одинаковый, но углы здесь разные. Вот. Углы бывают трех типов. Вот эти три и вот эти три. В зависимости от того, значит, вот с какой стороны от этого... Они находятся сзади от сторонки или как бы спереди от вершинки вот этого внутреннего. Но вот такая картина красивая очень. Она дает этот максимум для 9. Но фишка в том, что дальше, в общем, довольно быстро ничего неизвестно становится. То есть уже вот, по-моему, для пятисти ничего неизвестно. Но здесь я могу ошибаться. Но начиная со ста вообще ничего неизвестно. И плохо то, что неизвестно даже о асимптотики. Давайте я объясню вам, что значит слово асимптотика. Наверное, кто-то из вас знает? Поднимите руку, кто знает, что значит слово асимптотика. Так, ага. сейчас я расскажу вам, что это такое. Это легче рассказать на некотором, ну, программистском языке таком. Я думаю, что среди вас... Сейчас школьники любят информатику, вот в наше время это было не так, а сейчас очень многие школьники любят информатику. Но вот когда у вас, вам требуется э, вот что-то решить алгоритмически, написать программу, которая быстро работает, да? Э, вот эта программа обычно зависит от того, сколько подали на вход каких-то данных. Вот наша задача, она параметрическая, она зависит от параметра, сколько у меня вот этих точек и фишек, да? Да? Поэтому чем больше точек и фишек, да, соответственно, этих, тем больше, естественно, отрезков у меня получится друг друга уравнять. Ну, потому что если я добавляю еще одну точку, в самом худшем случае, э, в самом худшем случае ну, количество равных отрезков ну, не увеличится, хотя и это тоже невозможно. На самом деле всегда можно точку поместить на расстоянии равном от некоторых двух точек предыдущей конструкции, то есть уж точно на два оно должно расти всегда. Ну, вот эта вот функция, да, сколько отрезков получилось одинаковыми при оптимальном рассмотрении, давайте ее обозначим, от f от n, да? то есть f от 100, например, это сколько из 5050 отрезочков можно уравнять, если у вас есть 100 точек, а f от 1000, соответственно, сколько из там вот 1000 на на на 1001 пополам. Вот, это на 929 пополам. Но и Вопрос в том, с какой скоростью она растет. Но ну, вот какие у нее явные, очевидные могут быть ограничения поставлены. Но ну, прежде всего ее никак не больше, чем вообще всех отрезков, которые можно здесь нарисовать. То есть C из N по 2 или, диктуйте, Нет, не, не, не не факториал. Вот, точно, что примерно равняется n квадрат, ну, пополам, ну, не важно, в общем, я тут напишу константа на n квадрат, вот так, то есть асимптотика, это когда я начинаю грубо оценивать, вот у меня n квадрат минус n, я взял оценил как n квадрат, сказал, что n очень маленькая по сравнению с n квадрат, да? вот это вот принцип асимптотики, что я смотрю порядок роста, с какой скоростью это растет, ну, половина здесь константу зашита, да, значит, вот что-то, что пропорционально n квадрат. Вот это точно верхняя граница, ну, никак не больше, это понятно. А нижняя, то есть, вот на что мы можем точно рассчитывать? Давайте подумаем вместе, на что мы можем рассчитывать? Эм, вот, какую функцию здесь можно поставить и сказать, что вот столько равных отрезков, ну, точно мы всегда сможем породить, если есть n А, f от n-1. Да, ну давайте это, это рекурсивное будет. n минус 1 действительно совершенно очевидно, ну и оно примерно равно n. А, просто взяв их ну, друг за другом на равных расстояниях, да? А, то есть она зажата между n и n квадрат, если говорить вот грубо асимптотически. Так вот, на самом деле, на сегодня вот, вот эту вот, вот эту. Картина, она так явно не оптимальна абсолютно. И сегодня я буду рассказывать, как можно ее улучшить. А дальше. Я сегодня, прямо сейчас вам скажу, что на самом деле на сегодня известно вот такое, на константу какую-то, то есть, а, что нельзя расставить n точек при растущем n так, чтобы равных отрезков друг другу было больше, чем n в степени 4 третьих. Вот такой порядок роста – это верхняя граница. То есть, вот это очевидное, а вот это достаточно сложное. Это некоторые рассуждения, доказательства я сегодня не буду проводить. Но вот что удивительно, что снизу до сих пор почти константа на n стоит. Почти. То есть, вот это почти еще Пол Эрдиш превратил в некоторую растущую функцию, но растущую так медленно, что она растет медленнее любой степени. Любой, а вы знаете такие функции, которые вот э, растут, но очень-очень медленно? Ну, вот какой-нибудь пример. Логарифм. Логарифм n – типичный пример. Логарифм n э, растет, но ужасно медленно. Медленнее, чем n в любой, даже в степени 0.0001, да, в конце концов, логарифм будет отставать от нее. И вот э, Пол Эрдыш сделал здесь гораздо лучше логарифма, но все-таки медленнее, чем n в любой Сколь угодно малой степени, сколь угодно малой степени. Вот, вот это, ну а соответственно, когда мы умножаем еще на n, здесь появляется единица. Ну и вот, собственно, я сейчас сформулирую гипотезу Эрдыша, которая является открытой математической проблемой на сегодня, а потом расскажу конструкцию, с помощью которой Эрдыш вот создал эту нижнюю оценку, до сих пор самую лучшую из всех, которые у нас есть. То есть, как бы как, как сделать нижнюю оценку? Нижнюю, вот верхняя оценка – это математика глубокая, это рассуждение. Предположим, что n точек стоят так, что расстояний равных друг другу больше, чем это. Тогда дальше делается много-много-много сложных выводов и приводится к противоречию. Но нижнюю оценку строить гораздо проще, потому что достаточно предъявить некоторый вид картинки, вот такой повторяющийся, да, с ростом n. И показать, смотрите, как я расположил. О, а у меня уже лучше, чем у Эрдыша. То есть, в принципе, у любого школьника, сильного олимпиадного школьника, на какой-то момент может такое случайно получиться. Да, он просто вот догадается до какой-то фишки, до которой никто не догадался. А такие истории есть: такие истории есть. Дима Захаров в девятом классе взял и в другой задаче Эрдыша, догадался, как расставить там точки. Вот я ее, я ее в начале сформулировал, просто треугольные треугольники. Был еще в девятом классе, московская школа 179 взял и решил задачу, которая 50 лет стояла до этого, нерешенная. То есть такое бывает, понимаете, на самом деле это чудеса, но они случаются. Ну вот как бы случается в исполнении крутых школьников российских школ, матклассов. Поэтому если что, вполне может быть, что кто-то из вас возьмет и сочинит какую-то конструкцию, которая вот эту оценку улучшит. Но гипотеза Эрдоша заключается в следующем для любого числа c, ну какой-то константы, да, для любой константы c и для любого любого сколь угодно малого эпсилон, ну я напишу как бы просто для любого эпсилон больше нуля, то есть для, для любых двух чисел c и эпсилон, оно имеется как бы в виду, что Проблема начинается, когда c большое, а ε маленькая. Вот чем больше c тем меньше ε, тем у нас будет больше как бы, проблем у соответствующей гипотезы. Так вот, для любых вот таких двух чисел существует лишь конечное количество таких n, что f от n больше, чем c на n степени 1 плюс εн. Вот точная формулировка гипотезы Ярдыша. Итак, ну, например, да, например подставим вместо С тысячу, очень большое число, да? А вместо епсилон какое-нибудь очень маленькое, например, одну тысячную. Вот. А, нет, здесь я не прав. На самом деле С тоже, чем меньше С, тем нам хуже, тем нам сложнее. Давайте и то, и другое будет. То есть вот у меня очень маленькая константа умножить на n в очень маленькой степени. И несмотря на, вот вроде то, что в начале эта функция, она очень, ну, очень медленно растет. Да? Там, примерно равно миллион, она еще совсем маленькая. Примерно равно миллиард, она совсем маленькая. Но потом она начинает уже значительно обгонять э, саму константу n, как бы вот асимптотику n, то есть там при n равном там много-много-много триллионов, уже вот это число значительно больше, чем n, и оказывается, что если верить гипотезе Эрдыша, то до какого-то момента будет получаться расставлять точки на плоскости так, чтобы количество равных отрезков было больше, чем это число. А после какого-то уже никогда не получится. Никогда. То есть вот вслед за каким-то числом n большим, уже не, нельзя будет ни одно большее количество точек расставить так, чтобы здесь получилось количество отрезков больше. Ну вот такая гипотеза. 1960 год там или что-то в этом духе, а, в районе того. И она до сих пор открыта. Вот, она открыта. А я сейчас расскажу, как он получил свою самую лучшую оценку на основании каких идей. Довольно любопытно, что идеи будут чисто алгебраическими, а не геометрическими. То есть задача геометрическая, но она решается алгеброй. Ну вот, решается настолько, насколько сегодня ее, в принципе, умеют решать. Так, все, оставить до на этой, на этой доски гипотезу на некоторое время и пописать на этой, да? А потом мы уже гипотезу тоже сотрем и будем писать там. Итак, если мы верим в то, что расположение точек просто вдоль одной прямой, одну за другой, и это не очень э, экономно, то, пожалуйста, обратимся к обычной клетчатой тетрадке. Что происходит на клетчатой тетрадке? Расположим, да, начиная с этого... Момента у нас очень много точек, то есть n, так как мы изучаем именно асимптотическое поведение, когда n растет, смотрим, что происходит, будем считать, что у нас этих точек очень-очень много. Вот эту линию я нарисовал как-то очень криво, мне хочется здесь нарисовать достаточно точную сетку, потому что будет много рассмотрений на этой сетке дальше. Ну давайте попробуем вот так поточнее сделать, несколько линий еще проведем. Вот. Давайте представим себе, что наши точки – это некоторый фрагмент вот этих вот, вот но всех узлов сетки. То есть просто вот эти вот точки располагаются в вершинах прямоугольной сетки. Скажите тогда, сколько, вот чему будет примерно равна f от n, если мы будем игнорировать граничный эффект, что на границе это по-другому, вот из каждой точки сколько равных отрезков исходит? Четыре. И это означает, что я пишу 2n, потому что каждый отрезок я опять же посчитал два раза. То есть, грубо говоря, если я посчитаю все отрезки, исходящие из каждой точки, то для каждой точки мне нужно будет считать вот эти два. Вот. И, соответственно, у меня получится, что я уравнял не n точек, как картинки, когда я на прямой, да, их один за другим, а я. А если... Вы видели какие нибудь треугольные тетради? Да, да, да. Вот, я тоже один раз видел. Потом как маньяк ходил по району Измайлова в Москве и в каждой канцелярской спрашивал, есть ли у вас треугольная тетрадь. Мне отвечали, нет, зачем? Я говорю, чтобы числа Эйзенштейна изучать. Вы что, не понимаете, что ли? Но продавщицы не понимали. И нигде не было в треугольной тетради. Но если вы ее представите, то сколько будет стоять здесь вот справа, если мы возьмем кусок треугольной сетки? 3N. Да, 3n, потому что из каждой точки уже исходит 6 отрезков, равных друг другу. Ну и кажется, что здесь предел уже достигнут, потому что мы других сеток более экономных явно не знаем. Если из точки отправить 7, 8 или больше отрезков, то уже не из каждой точки будут исходить столько отрезков. Это уже будет не сетка, грубо говоря, да? И тем не менее, можно выжать гораздо больше, даже из обычной вот этой. Вот сейчас я возьму и ничтоже я а здесь напишу 6n, 6n на основании той же самой схемы. Но я буду считать, не вот эти вот отрезочки, а некоторые другие. Так, мне нужно, мне нужен э, фрагмент сетки еще большего размера для этого. А вы пока думайте, может быть вы тоже догадаетесь, откуда здесь 6n можно взять. Сейчас я буду считать что-то другое. Так, ну вот у меня тут раз, два, три, четыре, 5. Вот это пятое. это вот в ту сторону да, пошла... А ну давайте еще нарисуем одну справа линию, возьмем самую центральную, так, еще несколько проведем, 5, 6, 7, 8, 9, 10, давайте еще 11, 12, вот, теперь точно хватит. Я сейчас покажу, какие отрезки я буду считать. Где здесь центр, центр вот здесь. Итак, предположим, что мы по-прежнему наши фишечки, точки поставили во все узлы обычной прямоугольной сетки. Но считаем теперь не эти отрезки, а те отрезки, которые имеют длину 5. Да, кто сказал? Конечно, смотрите, что происходит. У меня теперь... Из этой точки исходит вовсе не 4 а вот этих. Помните, кто такой египетский треугольник? Раз, три, четыре, пять, значит, это тоже 5. Значит, вот эти все друг другу равны. Все, все, которые я рисую, все друг другу равны по длине. И их у меня получилось... 12, они все лежат на одной и той же окружности. На этой окружности лежит 12 целых точек. И деляя, естественно, на 2, как обычно, мы получаем 8 точек в 6n. Кто больше? Да, если… Вот вот это то, что мы видим. А если вот так, да? Да, да давайте посмотрим, нет ли еще больше. Вот опять ну, да. да, можно попытаться так. Но на самом деле я хочу сказать, что здесь ассоциация с пифагоровыми тройками происходит потому... Посмотрите, давайте, давайте этот... Сюжет разберем, вот именно что по косточкам, до самого конца, разберем на атомы. Стираю. Итак, вместо геометрии возникает какая-то странная алгебра, связанная с египетским треугольником и, возможно, другими пифагоровыми треугольниками, которые мы тоже можем, в принципе, много знать довольно. То есть возникает это из-за того, что 3 квадрат плюс 4 квадрат равно 5 квадрат. Плюс 0 в квадрате. Потому что что такое вот этот вертикальный отрезок? Это же из-за того, что просто координата вот здесь лежит на одной, на одной вертикали, лежит. когда я измеряю длину, мне это как бы... Мне тут, просто я беру вот это и все, тавтологически, но на самом деле речь о том, что расстояние до точки 3,4 вот до такой точки это такое же, как расстояние до точки 0,5 или 5,0. То есть... На самом деле, меня интересуют даже не столько пифагоровые, сколько такие n, при которых уравнение n равно x квадрат плюс y квадрат имеет много решений. То есть, по сути, меня интересуют окружности радиуса корень из n с центром в начале координат, на которых офигенно много целых точек говоря хулиганским языком. Понятно, да, что хочется? То есть хочется научиться рисовать. Вот окружности рисуем одну за другой. На первой окружности их 4. На второй, которую мы видим, тоже 4. На самом деле она тоже могла быть использована вместо вот этой. Вот эти отрезки можно было бы считать. Но это бы ничего не дало лишнего, да? На следующей окружности, там ко, ко, вот это самое ко, на корень из трех радиуса никого нет, потому что 3 равно х квадрат плюс y квадрат не имеет решения никаких. Знаете, да, почему? Почему 3, 7, 11, 15, 19, 23 и так далее, все числа вида 4 k плюс 3, не могут быть разложены в сумму квадратов? Делимость на на 4, конечно. Квадрат числа либо 0, либо 1 дает определение на 4. Сумма двух квадратов, соответственно, 0, 1 или 2 может дать. Но не 3, 3 не бывает. Поэтому ни одно число, которое дает остаток 3, не даст никогда себя разложить в сумму двух квадратов. Ну и вот, соответственно, на окружности радиусов мы, нас интересует только окружности вот таких радиусов, где n целое число. Да? Потому что нужно, чтобы, если вот такое уравнение вообще удовлетворяется, то справа целое число, значит слева тоже должно быть целое. И тогда радиус это корень из целого. Ну вот корни надо перебирать. Корень из трех не годится, ни одной. Корень из четырех, пожалуйста, еще поймали четыре точки. Корень из пяти. Ага, корень из 5 был бы лучше, потому что поймано сразу 8 точек, и это дало бы нам здесь 4 поставить уже. 2, 1, 1, 2. 2, минус 1, минус 1, 2. Минус 2, 1, 1, минус 2. Минус 2, минус 1, минус 1, минус 2. И меня совершенно не волнует тот вопрос, что никаким, никаким пифагоровым тройкам уравнение 5 равно 2 квадрат плюс 1 квадрат не имеет. Это не важно. Важно, что у него много решений на одной окружности, 8 штук. Но это для любого, как бы для любого числа, которое раскладывается в сумму двух разных квадратов, разных, будет тот же эффект. Будет 8 точек на окружности, вот эти вот плюс-минус а, плюс-минус b и плюс-минус b, плюс-минус а. Если мы везде эти знаки поменяем, то всегда будет. То есть здесь вот плюс-минус y, плюс-минус y и так далее. 8. Но мы уже видим, что бывает больше. Вот здесь их 12. А если бы здесь стоял не 0, и это были бы тоже два разных числа, их было бы уже 16, понимаете? Согласны? Их было бы 16. Но тогда нужно взять такое n, что оно двумя разными способами представляется в виде суммы двух квадратов. Причем, чтобы эти квадраты были у чисел совершенно тоже разных между собой. Какое первое число представляется двумя разными способами в виде суммы двух разных по модулю целых чисел? Но не пытайтесь. Если, конечно, кто-то из вас перебором его найдет, это будет круто. Но находить его надо с помощью науки. Показать как? Да, это, это уже только... Все, геометрия закончена, осталась алгебра чистая, правда? Все понятно, мы ищем те окружности, на которых куча целых точек, то есть ищем n, при которых много-много решений вот таких уравнений. Чем больше решений, тем лучше нам, тем больше константа здесь будет стоять. Ну и Эрдыш показал, как вот это количество решений уводить в бесконечность. Но как бы за счет того, что она очень медленно выводится в бесконечность, асимптотику вот в его гипотезе не получается получить. Просто здесь эта константа, она становится некоторой очень-очень медленно растущей функцией а-ля логарифм. Вот. Что? Есть вопросы? Да. Да. Да, да, я, я согласен. Дело в том, что я забыл. Очень, очень, вот это очень хороший вопрос. Вот это я, я считаю, что это очень хороший вопрос. Значит, на самом деле 0 плох тем, что плюс-минус 0 это 0. То есть я должен был сказать, нужно, чтобы здесь все они были не нулевые, все разные по модулю. Вот тогда мы получим 16, да. Но очень правильное замечание. Так, ну что… Ну вот, друзья, на самом деле вы можете перебором найти такое число, но я сейчас его найду не перебором, с помощью некоторой науки. Заодно с вами ее познакомлю. Ой, не с вами ее познакомлю. Здравствуй, наука. Знакомься, школьники Смоленска. Сейчас будет обоюдное знакомство с некоторой наукой. Итак. 5 – это 2 квадрат плюс 1 квадрат. Никто не спорит, да? Следующее число, простое почему-то мне интереснее всего, которое является суммой 2 квадратов. 7 не годится, делится, э, дает остаток 3 определения на 4. 9 – непростое. 11, а 5? 13. Так, Какие? Да, 3 и 2. Теперь смотрите, сейчас начинается магия. Вот сейчас, внимание всем, сейчас начинается магия. Значит, что такое 2 квадрат плюс 1 квадрат? Это 2 плюс корень из минус единицы умножить на 2 минус корень из минус единицы. Ну, математики, они устроены так. Если им что-то нужно, они это выдумывают. Если нам нужен корень из минус единицы, он будет у нас, все. Он есть, как он называется? И, да, внимая единица. Давайте тогда, если вы знаете, что такое И, то и слава богу, тогда будет все проще. Вот, ну и это и есть корень из минус единицы, вот. Поэтому я могу так разложить, ну вот просто раскрывать скобки, получится как раз сумма квадратов, да? Так, ну а здесь что будет написано? Отлично. Теперь, внимание. Чему равно 3 плюс 2i умножить на 2 плюс i? 6 плюс 3i. Так. Да, то есть? Минус 2. Отлично. То есть, иными словами... Что 40, это? .000, 7 .000. 4 плюс 7i. Lens. Да? Crazy. Хорошо. А чему равно 3 плюс 2i умножить на 2 минус i? Это что такое? 6. 6. 4i. Плюс 4i. Минус 3 Минус получается 2i. 2 2 2. .2. Плюс, плюс, плюс 2. Молодцы. Минус 2 и квадрат, то есть плюс 2. А это что тогда? Это получается 8, 8 плюс и. Отлично. А теперь вычисляйте 4 квадрат плюс 7 квадрат и 8 квадрат плюс 1 в квадрате. Все, а кулинария закончена. Число найдено. Можно было, конечно, угадать. Ну, 65 не очень большое число, да? Можно было его угадать. Но зачем нам угадывать, когда есть комплексные числа? Они нам подскажут все. Пожалуйста, 16 точек на окружности корня из 65 радиуса. А значит, 8n можно поставить в оценке f от n. Кто больше? Так. Да, но ну будет тоже 4, но просто других. Надо продолжить эту идею. Какое следующее число, простое? Нет, пропустили кое-что. 17. И оно равно 4 квадрат плюс 1 квадрат. Правда? Иными словами? 4 минус и. Ну, давайте начнем с плюс и. И 4 минус -и. Так. Хорошо. Теперь смотрим, что получится. 4 плюс 7 и умножаем на 4 плюс и. 4 плюс 7 и умножаем на 4 минус и. 8 и Плюс и умножаем на 4 плюс и, 8 плюс и умножаем на 4 минус и. Так, а слабо в уме? Вот кто-то уже сказал 9, да? 9, значит 16 минус 7 действительно 9, а здесь? Что-то мало. Больше, 7 и 4, 28 32, так, здесь 23 вроде бы, если не ошиблись, плюс, ага. так, идем дальше, нет, минус и квадрат, 31, плюс 12, и наконец, 33. вот теперь уже 33, 4. Да, минус 4, ну минус это в принципе не очень важно, а, вот, ну и я дерзну предположить, что вот эти вот будут все одинаковые, и сейчас посмотрим, чему же они равны. 31 квадрат плюс 12 квадрат и равно 33 квадрат плюс 4 квадрат. В каждом случае два разных числа, не нулевых, поэтому каждый вот этот вот даст 8 точек на окружности радиуса какого радиуса? Да, корень из 1105. Так, а а чем вот 1105 связано с вот этими всеми нашими числами, которые были? Что такое было 65 по отношению к 5 и 13? Произведение. Значит, мы, наверное, подозреваем, подозреваем, что здесь тоже будет произведение вот этих вот чисел. И это подозрение перейдет у нас в уверенность, если мы вычислим его. Ну и если мы все это вычислим, действительно, во всех случаях, если мы нигде не ошиблись, будет 1105. То есть мы нашли следующее n, при котором мы улучшили нашу оценку ну, значительно, на самом деле в два раза. Потому что мы, мы, смотрите, что сделали. С каждым из до этого существовавших решений мы произвели умножение на 4 плюсы и на 4 минусы. То есть мы их удваиваем, мы удваиваем количество точек на окружности. Следующее число какое будет? 29 дальше, потому что 19 дает остаток 3, 21 непростое, 23 дает остаток 3, 25 непростое, 27 э, дает остаток 3, да и непростое тоже. А вот 29 простое дает остаток 1 при делении на 4. Так, 2, 5 квадрат плюс 2 квадрата, да. Ну вот, теперь я. Вот упражнение на дом убедиться, что каждая из вот этих чисел. Будучи умножено на 5 плюс 2i, а также на 5 минус 2i, породит два варианта, лежащих на окружности радиуса 1105 умножить на 29 корень. И, мы, и то же самое произойдет с остальными. То есть, ну как бы, что это на самом деле, этот метод абсолютно общий. Мы Можем так продолжать. Но мы сейчас обсудим как бы, какое-то обоснование, иначе это не математика, а чистая кулинария. Да? Ну, сказал метод, да. Ну, пожалуйста, да, стройте. Э, это как кто нибудь объяснил, как строить дома, но супромат не объяснил. Человек строит дома, он не знает, когда ему на голову кирпич пойдет, какой момент? То же самое здесь. Если я не подвожу науку под то, что мы делаем, то это лишь какая-то странная шаманская практика. Берем новое простое число. Вида 4К плюс 1, пытаемся его разложить в сумму квадратов, домножаем, о, получилось, ура, получилось, да? А в следующий раз мы же не уверены, что получится. Поэтому нам нужна наука большая. Давайте вот эту науку чуть-чуть поразвиваем. Но мы ее как бы, на самом деле, эта наука, вы ее будете развивать, когда вы поступите к нам на физтех. О, я отчитался перед одним Михайловичем Прогородским и позвал всех на физтех. У меня каждый, каждый, каждый мой выезд... Я всегда возвращаюсь и говорю, Андрей Михайлович, я э, агитировал всех приходить на физтех. Вот. Но вот это формально, это чистая правда. Я только что это сделал. Так вот, когда вы придете на физтех, вы там увидите всю науку. А сейчас, ну, то есть ее обоснования. А сейчас я объясню, на каких утверждениях строится вот это все, что тут происходит, да? То есть, как открывается ларчик, какой-то странный ларчик. Да? Понятно, что дальше можно это продолжать, если это действительно так работает то с каждым новым простым числом появляется еще два варианта, вдвое больше вариантов, чем было. Ну и мы эту константу, понятно, мы ее разгоняем, разгоняем, делаем сколько угодно большой. А если точек реально очень много, так что вот эти вот на эти окружности, да, огромного радиуса, их в том куске плоскости, который мы запичкали точками, их очень много, и с каждой точки торчит соответствующее количество таких вот отрезков. Ну что, поехали? Что же это за наука? Прежде всего это, конечно, комплексные числа, да? Но это же не абы какие комплексные числа. Это комплексные числа, у которых целыми являются входящие в них вещественные мнимые части. Кто знает, что такое комплексные числа? Кто не знает, но просто это вот то, что при и то, что без и это называется вещественная часть и мнимая, соответственно, то, что без и мнимая, ой, наоборот вещественная, а то, что при И называется мнимая. Вот. И мы делали какие-то вычисления. Вот давайте эти вычисления сейчас поделаем в общем виде. И посмотрим, на каких математических теоремах зиждется открытый нами метод, открытый Полем Эрдышем метод. Значит, что мы первым делом делали? Мы брали очередное простое вида 4К плюс 1. 5, 13, 17, 29, ам... 37 будет, 41, по-моему, 53 дальше, да, будет, 61, видимо, что дальше, 73, ну и так далее, в общем, ой, 70, да, 73, правильно, ага, 73, а интересно, что такое 73, а, это 8 квадрат плюс 3 квадрат, да, да. дальше мы делали следующее, мы пытались угадать мы пытались угадать, какой суммой квадратов является каждая из них. Правда? И до какого-то момента нам это вполне удавалось. Это 2, 2 квадрат плюс 1 квадрат, да? Ну давайте я вот так буду писать, вот и здесь внизу. Буду заключать в пару то, а, те числа, да, которые будут давать. 13 это было 3,2, да? Никто идти дальше. Так, два, шесть, один, да. Здесь? А? Нет. Четыре пять, да, пять четыре. Двадцать пять плюс шестнадцать. Так. Здесь что? Семь два, да? Тут, а -а, 8 перебивает, 7,3 мало, ага, верно, 8,3. Ставлю многоточие. Первый вопрос, а почему так всегда получится? Почему это любое число вида 4К плюс 1, простое, является суммой двух квадратов? О, это знаменитый результат. Это Рождественская теорема Ферма. Это не та, которая великая, и не та, которая малая. Это третья теорема Ферма, которая называется Рождественская теорема Ферма или, как ее еще иногда называют, теорема Ферма Едира Гауса, трех великих математиков той эпохи. Вот. Это о том, что любое простое вида 4К плюс 1 действительно есть сумма двух квадратов. Вот, Она сложная, я ее сегодня не буду вам рассказывать, но именно на ней, на этом теоретическом факте, основывается то, что всегда можно выбрать такую вот пару чисел, и всегда можно начать тот процесс, который мы писали. Да? Так, идем дальше. Следующий вопрос. А ряд этот почему не закончится? Простых чисел бесконечно много, и это доказал еще и в Но в нашем случае требуется немножко более сильное утверждение, что бесконечно много простых вида 4k плюс 1. Да. И это не просто! Это не это самое, не стакан воды. Это не как, вот 4n плюс 3, если доказывать, что их бесконечное количество, это простое рассуждение. В общем, если кто-то из вас сможет доказать, что простых видов 4К плюс 1 существует бесконечное количество, это очень хороший результат. очень. И вашим учителям советую это отметить. Если кто-то из вас докажет, покажите учителю, скажите, что Алексей Владимирович задал на дом и просил предъявить учителю. И если будет все правильно доказано, то учитель должен очень сильно погладить по головке. Шоколадку подарить. Я от себя раздаю подарки. Знаете, как это? Правительство раздает и говорит, все банщики должны пускать многодетных бесплатно в баню. А, но за счет банщиков. И возникает тяжелая проблема, где же банщики возьмут эти деньги, да, чтобы... Ну, некоторые банщики говорят, конечно, радостно, да, с удовольствием. А другие говорят, ну, блин, дайте нам тогда, дайте нам тогда субсидии. Ну, и начинается такая вот фигня. Вот я сейчас от своего лица сказал, что учительница ваша подарит шоколадку, если вы это докажете. Но я думаю, что это... Это трудная штука. Не, не, очень много, не очень многие школьники с ней справятся сами. Но, в общем, это хорошая задача. Это хорошая, не очень тривиальная задача. Доказать, что простых видов 4 k плюс 1 бесконечно много. Да, бесконечно много, это правда. Ну, то есть факт верен. Значит, значит, по крайней мере, мы уже будем иметь бесконечную такую цепь такого рода равенств. И для каждого из них мы можем написать, что P равно X плюс Y и Умножить на х минус y. Хорошо. Следующий прием. Что мы делали дальше? А, не совсем. Мы писали, что следующее простое вот так раскладывается. Да? А вот дальше мы раскрывали скобки. Мы писали x плюс y и умножить на z плюс t и, и писали x плюс y и умножить на Z минус T и у нас получалось два разных выражения, которые задавали нам разный способ представить почему-то именно произведение P умножить на Q в таком виде. Давайте это поймем. Давайте поймем, почему это происходит. Для этого для этого напишем следующее. P умножить на Q равно x плюс yi на x минус y yi на z плюс ti на z минус ti. Но это я просто, если уж мы верим в силу комплексных чисел, то мы верим, что можно их умножать, складывать, делить, вычитать так же, как обычно. И тогда будет верно вот такое выражение. да? Именно поэтому 65 да? Было 65, а здесь было 2 плюсы на 3 минус 2 и на... Ой, 2 плюсы на 2 минусы, на 3 плюс 2 и на 3 минус 2 и. Что мы делали дальше? Мы писали вот это на это, а вот это на это, а в другом варианте наоборот, это вот на это, а это на это. Правда? То есть разбивали двумя разными методами. Вот здесь получалось одно, здесь получалось другое. Здесь получалось... А, Xz минус yt плюс xt плюс yz на i, а здесь получалось xz плюс yt плюс x плюс yz минус xt на i. Согласны? С буковками отслеживаете? Были числа, теперь буквы. Я хочу в общем виде это объяснить, этот эффект. В общем виде. То есть мы написали два простых числа, разложили их вот так, потому что есть такое «и», и тогда их произведение раскладывается в виде четырех множителей, но на самом деле можно их сгруппировать попарно, причем двумя разными способами сгруппировать их попарно. И в одном способе у меня «x» плюс «y» вот это умножается на это, и вот получается вот такое выражение. А во втором вот такое. Значит, теперь я хочу а, как бы этот эффект объяснить. Вот что будет оставшиеся два вот в этом случае, если я x плюс и умножил на z плюс ti. Какие оставшиеся две скобки надо будет перемножить? Сопряженные, кто-то правильно сказал, кто-то знает на самом деле. Кто-то прошаренный. Кто прошаренный и сказал, что будут сопряженные? Кто? А? Молочина, да. Значит, действительно... Нужно умножить сопряженное. Но тогда и сопряженные получится. При умножении сопряженных получается сопряженное. Но это можно просто легко проверить, чисто раскрывая скобку, что будет вот это будет таким же. То есть вот эта вещественная часть будет такая же. А мнимая тоже такая же, только со знаком минус на этот раз. Xt плюс y z умножить на i. Ну а теперь чего? Вот это вот при умножении на вот это, естественно, тоже дает xz минус yt в квадрат плюс xt плюс yz в квадрат. Если мы такой же фокус проделаем со вторым, то получится заодно xz плюс yt в квадрат плюс yz минус xt в квадрат. И оба они будут равны p умножить на q. В принципе, вы могли и без и без комплексных чисел просто угадать вот такую вот интересную формулу, вот, вот такую формулу, да, тройную, угадать. Там сокращается, вот это, когда вы будете брать сумму, тут будет 4 э, произведения квадратов, здесь будет минус 2 x y z t, а здесь будет плюс 2xyz, и они посокращаются. Но это невозможно угадать, если вы нормальный человек, да? А вот комплексные числа понять можно даже нормальным людям. Понимаете, да? То есть, чтобы угадать вот это вот равенство, нужно быть каким-то экстрасенсом, типа Рамануджана, да, которому в ночи приходили от богини Лакшми приходили математические формулы, которые он не умел доказывать никогда. Но если вы нормальный человек, вы изучите комплексные числа, и они вам подскажут, что вы просто их умножали здесь попарно и получались соответствующие результаты. То есть, все это основано на арифметике комплексных чисел и она вам дает вот такие вот странные формулы, что если одно число есть сумма двух квадратов и а другое, то и произведение есть сумма двух квадратов. Причем двумя разными способами. Вот. Почти все уже мы открыли. Почти все секреты. Есть только один вопрос, который вы не задали. Но если бы его кто-то задал, я бы сказал, что это человек с очень высоким математическим прозрением. А вопрос такой. Вот мы плодим эти Высокие большие числа с большим количеством способов раскладывать сумму квадратов. Плодим, плодим и плодим. А почему все время разные получаются числа-то? То есть почему на каком-то этапе у меня как бы были, ну вот что у меня было? p1 равно x1 квадрат плюс y1 квадрат, да? Дальше у меня, ну а это то же самое, что x1 плюс y1 и на x1 минус y1 и. Дальше p2, следующее простое число, было x квадрат э, плюс y квадрат, только с индексами 2. Оно же x2 плюс y2i. На x2 минус y2i. Да? Ну и вот так вот я иду, иду, p10, там равно x10 плюс y 10i. Ой, извините, я сразу начал писать. Ну, сразу, значит, сразу. На x10 минус y 10i. Да? И теперь я, что я делаю дальше? Я беру вот эту скобку и змейкой ее умножаю как бы на, на некоторую выборку из остальных скобок. И у меня таких змеек, вот начинающихся отсюда, 2 в 9, потому что в каждом случае я могу выбрать либо справа, либо слева число. Либо это, либо сопряженное, либо это, либо сопряженное, либо это, либо сопряженное. И у меня 2 в 9 способа вот такую змейку построить. Поэтому если у меня 10 простых чисел написано, то 2 в 9 на самом деле у меня будет этих самых разных вариантов, ну, потому что это будет уже давать как бы оставшуюся часть сопряженную. Вот. 2 в 9 вариантов разложить произведение в сумму квадратов. Каждый вариант дает еще 8, то есть 2 в кубе. Значит, 2 в 12 вариантов делим на 2, потому что из каждой точки идет 2 отрезка, получаем 2 в 11 разных этих самых равных друг другу отрезков. Если было 10 простых чисел, будет 2 в 11 равных отрезков. Если будет 11 простых чисел, будет 2 в 12. Вопрос, почему все такие произведения дают разные комплексные числа? Ведь если мы получили одно и то же А плюс БИ, то у меня проблемы. А если мы часто будем получать одни и те же, то у меня большие проблемы. А если в какого-то момента они вообще перестали плодиться, то кирдык методу, да, полный. Вот, почему же они разные? Ну, на этом я завершу, я вам только скажу, почему. Потому что... Нет, нет, нет, потому что, нет, Вы смотрите, почему. Потому что вот эти числа, целые комплексные числа, обладают очень похожей арифметикой на обычные, в том числе для них верна основная теорема арифметики. О том, что если вы взяли разные простые числа вот такого вида, то и произведения будут всегда разными. А сама основная теоремия арифметики это очень сложный факт. Он, так сказать, даже для целых чисел непростой. А для этих надо адаптировать доказательства для целых соответствующим образом. Тоже делить с остатком их вот эти вот страшные числа. Ну и дальше, единственное, последнее утверждение не очень сложное, что если было простое обычное, вида 4 k плюс 1, то оба вот этих будут простых в новом, вот, новом смысле, комплексном. И, соответственно, у нас здесь записана куча простых чисел, и уже тут все произведения будут разные, естественно, потому что основная теорема арифметики, и все, все теперь установлено. То есть э, это как бы весь, весь метод Эрдыша он построен на трех, э, как минимум трех главных утверждениях. Первое, что простых чисел вида 4К плюс 1 бесконечное количество. Второе, рождественская теорема Ферма, что любое из них равно сумме двух квадратов. И третье, что в вот этой арифметике таких целых комплексных чисел верна основная теорема арифметики. Вот, вот на этих трех утверждениях, которые, естественно, были давно-давно-давно доказаны, там два века назад, а, с лишним, и основан его метод. И его метод в результате приводит действительно к повышающейся постепенно константе. И это самое лучшее, что сегодня мы знаем. Вот. Больше ничего не известно на данный момент. На сим я, в общем, раскланиваюсь вопросы, а потом я расскажу про каналы, где смотреть лекции в интернете. Давайте, как мы договаривались, три вопроса лекции. Один был уже задан, вот можно еще, еще, еще да? Нет, пускай у нас без двух вопросов, мы не отпускаем. Так. Здравствуйте. Добрый день. Я Анатолий Бороз, хочу вас спросить. Рассматриваем Да, понял, понял. Так, так, так, так. Значит, сейчас я пытаюсь вспомнить. Я пытаюсь вспомнить. Да, ответ такой. В четырехмерном пространстве задача становится тривиальной. И сейчас расскажу, почему. Внимание, сейчас будет больно, хорошо? Сейчас я объясню, почему она становится тривиальной в четырехмерном пространстве. Итак, рассмотрим четырехмерное пространство. Что это такое? Это две перпендикулярные друг другу плоскости, но не так, как у нас, когда они еще и по прямой пересекаются. А это такие плоскости, которые пересекаются по одной точке, и любая прямая в одной из них перпендикулярна любой прямой в другой из них. Это четырехмерное пространство, это трудно представить, но оно есть. Да? Вот видишь суслика, и я не вижу, но он есть. Это вот про математику. Значит, смотрите, вот у меня одна плоскость, и вот перпендикулярная ей другая, и вот они там в какой-то точке пересекаются. Рисуем в этой плоскости окружность и в этой плоскости окружность. Половину точек наносим на эту окружность, половину точек наносим на эту окружность. Утверждение: от любой точки этой до любой точки этой одна и та же длина. Телем Пифагора просто. И поэтому нам сразу дается асимптотика n квадрат. Вот столько уже длин, но ну, n квадрат делить на 4. То есть мы там существенную долю всех точек, там 25%, извините, существенный процент всех расстояний, 25% просто смогли уравнять. Даже половину. На самом половину. Вот. И поэтому существенная задача в размерности меньше или равно трех. И дам в размерности три ее ставил Эрдыш, а решал человек, которого зовут Янош, а фамилия у него Пах. Ну, венгер, бывает. Вот. Есть даже такая игра Сет. О, а кто знает игру Сет? Поднимите руку. Так вот, есть результат про то, сколько в n-мерном сете, когда n признаков, сколько карт должно быть, чтобы еще могла быть ситуация, что нет ни одного сета. И ответ 2.8 в степени n, и теорема называется теорема трех авторов. У первого фамилия Крут, у второго Лев, у третьего Пах. Это тот самый Пах. Она 2013 года. В общем, вот этот Янош Пах, он занимается как раз проблемой в размерности 3, и там она нетривиальна. Там она нетривиальна, там гораздо большая свобода и больше асимптотики. То есть она действительно суперсложная только на плоскости. Это вот такой интересный вид задачи, да, который сложнее всего оказывается в плоской постановке. Ну и в трехмерной она, она содержательная и хороша. Да. А Чисел, чисел нечетного и четного, в только, если это не 1,8, 2,9, 4,7, 4,9 и 6,7, да? Да. Да, да э, потому что если они одной четности, то их сумма будет четной. Да. И поэтому простым уже быть не может. 1,8, Что-что? И поэтому Могут оканчиваться на единицу. Ну да, да, да. нет, там есть, там есть некоторое количество ограничений, очевидно связанных с тем, что сумма квадратов этих чисел будет уже делиться, да, на, на 5 пять. Но на самом деле, если там более аккуратно проанализировать, можно и еще целый ряд такого рода ограничений тоже сделать. Вот. А вот. Если их не накладывать, то вот уже есть шанс на получение настоящих простых чисел. Спасибо большое. Так, ну что? А я пока, а я пока э, напишу, куда надо заходить. Значит, э, YouTube. Ком слэш маткульт привет. Маткульт привет, так и пишите маткульт привет русскими буквами. Если плохо запомните мою фамилию, набираете и сразу туда вас выведут. Савватеев с двумя в. Вот. Кроме того, сюда же приводят mas.ru масс.ру mas слэш маткульт английскими. И вот этот канал, который мы сейчас активно развиваем. И я приглашаю каждого из вас туда подписаться. И, как говорит молодежь, ставить лайки, да? А дизлайк не ставить. А я не знаю, что такое колокольчик. А? А, поделиться, да? О, я буду знать. Я, я выучил, что такое ставить лайки. А что такое колокольчик, еще не знаю. Дальше есть еще инстаграм. Инстаграм, кажется так, Алексей, его ведет, э, ведет один из моих друзей, волонтеров, вот, а, ну, я ему скидываю, он его ведет, то есть, ну, как бы, фактически мы с ним ведем, то есть, не, даже не я скидываю, вот сейчас меня здесь нафотают, я скажу, куда скинуть, и, и те, кто меня или скинут, и это окажется в Инстаграме, вот, а, значит, есть Инстаграм, есть контакт, vk.com.com. Алексей, подчеркнет, Саватей. Тоже в основном это веду не я. Я, в общем, почти ничего сам не веду. Я вот с лекциями езжу, а потом то, что получается из этого, какие-то записи. Их туда все сваливается. Есть также Facebook, Саватан. Это моя кликуха школьная такая была. Саватан. Вот. Мы его тоже самое, эту кликуху вытащили из Нафталина. Есть ЖЖ… Что-то еще есть, наверное. Где-то телеграм кто-то ведет, по-моему. Ну, в общем, на самом деле, куча всего, но а, вот, вся информация сагрегирована на сайте саватеев xyz. Там же 100 уроков математики, которые рекомендую каждому из вас, а в первую очередь тем, кто много понимал из того, что происходило. Вот, это значит вот сюда нужно залезать и их изучать то не очень много понимал скачивайте книгу математика для гуманитариев здесь совершенно бесплатно да вот если кто плохо понимал математика для гуманитариев вот ну и там расписание лекций ближайших но сейчас наверное там ничего нет потому что на новый год мы пока еще не думали что будет ну то есть как не расставили прям четко по датам какие-то уже известные лекции, какие-то еще расставляем. Ну вот такая мы математическая империя в интернете называется, куда я вас всех и приглашаю. Спасибо большое. <связывается> Да, я, наверное, просто первые два вопроса были очень содержательно по теме. Третий тоже хороший, но э, книги две, поэтому первые два. Но тебе тоже спасибо большое. Так, давайте, подходите. Ты и ты. А, да. А тебе, таких-то у нас много, да? Вот. Подходи тоже. Ну, э, когда ребята прочтут, ты у них возьмешь и тоже прочтешь. Книжечку. Так, номер один. Тут внутри такая же тоже лежит. Только я сейчас подпишу, где ручку нужна. Ручка. У кого близко ручка? Сейчас. Ага, спасибо большое. Как зовут? Леша. Леша. Так. Спасибо. А вот тебя? Да я, Толя. Толя. Ага. Отлично. Спасибо. Все, друзья. Удачи. Удачи. Удачи. Можно фоткануться вместе, да, здесь? Все, вчетвером сейчас фотканемся. А, уже фотканулись, да? Как там, было? Вот. Все, давайте, ребят. Дерзайте. Спасибо, <свят> Спасибо Алексей, Алексей Владимирович. Наши аплодисменты. И в финале я хотела бы попросить поднять руку тех, кто решил посмотреть или уже давно смотрят в сторону физтеха. Есть. Они есть среди нас. Приятно видеть. Спасибо, лицеисты, спасибо. Сколько школьника не пишет. корми, а он все в пистех смотрит. Да, да, совершенно верно. Спасибо, на этом лекция наша закончена. Прошу тогда всех выйти, может быть кто-то вернется, но уже в три часа. Спасибо. Да, следующая лекция будет про теорию вероятностей. Конечно, конечно, конечно. Так, ты явно тоже фистиф фистеховский, да, потенциальный наш абитуриент. Так. Спасибо. Большое. Ага, успехов. Ой, вот, да. А как вы так вот пришли к по математике, чтобы вот рассказывать? Что интересно? Я э, понял, что для меня настиг некий потолок, что алгебраической геометрии современную я не способен понять. И, и я стал ездить, рассказывать то, что я успел понять и понял хорошо, и стал рассказывать всем. С алгебраической геометрией у вас будет проблема? С алгебраической геометрией. Это такая особая фишка. Это как бы есть наука над всеми остальными. Она математика. А в математике есть тоже одна наука над всеми остальными. Это называется алгебраическая геометрия. Вот. И, и вот ее я так и не освоил, хотя я все пытаюсь. То есть я, ну, как бы я читаю книги медленно, но постепенно осваиваю. Но это так. А вот главную деятельность да, решила, да, что буду рассказывать все остальное. Большое, спасибо. Удачи. извините, я вас раз... Я Ревик из центра атомной энергии Смоленска. О. Мы с вами заочно общались, когда Мы я. Мы брали... из... общались? Да. По Екатеринбургу, уже, да? да?